друзья всем привет немножко я тут выпал ну как немножко на пол лета выпал из медиа сети вот сейчас будем догонять роликами все я практически не снимал никакие сюжеты ну точнее снимал так немножко но просто не было времени монтировать вот поэтому я сейчас приступаю опять к съемке приступаю к монтажу и буду выкладывать все на youtube вот Какие планы? Планов еще много. Нужно будет подготовить весь участок к зиме. Вот недавно прокосил траву уже вот здесь вот на поляночке. Вот. Нужно будет сейчас собрать траву. Потом, что еще сделал? Здесь вот ленечки у нас все цвели. Нужно будет их собрать. Вот эти всю ботву, которые я скосил. И самое такое, что у меня работка есть. Нужно вот этот провод, вот этот в гофре идет он идет в конец участка нужно будет его закрепить каким-то образом на вот этот вот профлист либо поднять его вообще до верха вот сюда на какие-нибудь металлические крючки может быть либо ну, посмотрим в общем надо будет распилить убрать вот эту старую черепицу там дальше тоже и Еще множество всяких разных дел. О, вышли. Вышли. Дети, кое-как их выгнали на улицу. Иди, Аленка, посмотри, маргаритки ты говорила где-то. Вот они. В общем, разные цвета. Такие вот еще астрочки у нас, да, распустились. Нежные, такие, нежно-розовые. А их же сорвали, да, уже или нет? А, да, уже срывали. Острочки. Ну, маргаритки такие. Вот, в общем, приступаем к работам. Нужно будет вот это все сейчас делать. Осень вообще. Черемуха уже вся желтеет. Пожелтела. Сосны зеленые стоят все. Все, идем за инструментом. И приступаем к уборке, к подготовке к зиме. А на лето я потерялся, потому что много всякой работы было. В отпуске, конечно, были, но также было очень много дома, домашней работы, поэтому ничуть дома не снимал. Вот сейчас на улице выбрались, маленечко поснимаю. Но я думаю, что мы догоним наше упущенное время и будем снимать дальше. Кто то лазит? Кто там лазит? Дети там что-то лазят. Вот сорвал еще. Растет у нас фасоль такая декоративная. Здесь вот в том году мы ее, в общем, немножко упустили. Она у нас замерзла. И осталось буквально 5 стручков, которые выжили. И поэтому у нас в этом году ее очень мало. Так все вот у нас зеленое здесь было. А теперь только вот там вот чуть-чуть. Здесь вот все пусто. А, и вот тот забор, кстати, вот тот белый, который где качельки, они тоже были все, все засажено было вот таким, такой декоративной фасолью. Но в этом году у нас тут пустота, ничего нету. Вот, сейчас подготовил, вот еще немножко сорвал. Правда, два раза были заморозки, но ничего, вроде выжили. Уже насобирал фасолек, они в котельной сушатся. Сейчас покажу, вот они, они здесь вот еще принес вот эти, которые зелененькие видите, вот свеженькие еще росли а вот эти уже подсыхать начинают сейчас мы их немножко пододвинем вот, и пусть сохнут потом подсохнут мы с них соберем именно вот эти вот горошины и сами стручки уберутся качелю я так и не сделал начал делать сиденье но не удалось возможности доделать мне эту качель ничего на следующие лет это делаем вот отметил вторую вырезать нужно лобзиком и так еще 4 штуки точнее 4 всего вот одна сделана вторую разметил еще 4 еще 2 потом нужно будет сделать так но это будет в последующем вот также мы купили бассейн вот он стоит бассейнчик вот такой ну, я уже с... позже может видео выложу насчет того что как мы купили бассейн и что мы куда мы его будем ставить сейчас пойдемте покажу вкратце потом выложу ролик где я снимал более подробно про то где у нас будет располагаться бассейн. Четраканы ползайте. Здесь будет бассейн. Убрали грядочки. Вот. Вот тут еще одна грядка осталась. Нужно будет ее убрать. Капусту с ними мы уберем. Здесь будет бассейн. Нужно будет выровнять площадку, привести щебня. и выровнять поверхность под бассейн теплички еще что у нас осталось осталось теплицы у нас помидорки немножко остались здесь вот помидорки уже спеют вот они также у нас клубника но ну, ее короче кто-то подъедает как я понял здесь вот вот висят вот эта клубничка здесь вот были еще ну вот здесь вот кто-то ее подъел Возможно, это мышки Там клубничка у нас тоже растет Здесь вот ягодки Может, это дети подъедают Ну, неизвестно, короче Дети нам не признаются, что это они Лук надо снять Опачки, кто то бегает вы от кого прячетесь-то? Нет. А. а у кого попа грязная на штанах? Ой, Полина, фу-фу-фу. Все, приступаем к уборке. Хватит болтать. подчистили лиленечки. Теперь чисто все стало. Трав Травушку-буравушку убрали. Девчонки мне помогают тут немножко расчищать площадку под бассейн. Очищают тут все от травы. Я им правда сказал, что я буду убирать вот эти доски, вот эти все дорожки. А, они все равно помогают. Надо же чем-то заниматься, да, Ксюша? Вот нужно будет сейчас убрать вот эти доски. И вечером вынесу лазер и выровню, плоскость сделаю, потому что здесь как-то низинка, видимо, нужно будет вот оттуда грунт снимать, вот где Ксюха сидит, грунт снимать и туда набрасывать, потому что туда уклон такой есть как бы, нужно будет отсюда немножко снимать, но ну, будет бассейн тут немножко в земле, но все равно хочу сделать и ППС под бассейн, я думаю, что он сильно в землю не утонет, Выдернули все цветы. У нас были тут еще. Как они называются-то? Вот эти Ксюш. Я, я не помню. Бархатцы. О, вспомнил. Бархатцы отнесли все в компост. После того, как картоху-то выкопал, я тут засеял рапсом. И он немножко уже всходит. Видно, что вот он всходит немного. И вот эта вот половина, она раньше засеянная, она возойдет вся раньше, вся зелененькая. Зеленые какие-то фиолетовые вот есть еще. Тут два сорта, что-то рапс и что-то еще забыл, как называется. А там я посадил, вот где земля, там я посадил горчицу. Вот что я там поснял. Желтеет уже вся слива. И виноград наш декоративный, красивый, красота, но ну, вообще, красота. Вы гербариты будешь собирать? Гербариты, конечно. Или, или вы еще, или вы собрали уже его? зеленый только, да? А вот такой красный собирали? бордовый книжки в книжки какие а она ну еще такие желтенькие оранжевые в книге себе набили всего всех листов до да? каких только можно вот сегодня еще кстати вот что я хотел сказать то сегодня еще будем коптить рыбку взял скумбрии у нас есть супермаркет салата и там Акции взяли скумбрию. Сейчас я вытащу, здесь ее разделаю все и пока тему вот здесь рыбку. Вот тут вот. Немножко перебил здесь плохо. Видимо, ставил, когда мангал и ногой попал вот на эту штуку и пробил ее. Ну я не знаю, чем-то изолентой какой-то перемотать нужно, что ли. Нужно его закрепить повыше, потому что будет снег. И его испортит это точно. Снег, потом лед, потом выдавить все. Вот. Ну все. Еще дальше немножко работаем. Чуть попозже будем коптить рыбку. Все. Идем дальше. Да, кстати, сегодня у меня еще задача стоит. Вот подсобочка у меня. У меня тут есть вот такие дощечки от старого забора, соседей. Им нужны были эти доски, они отдали мне. Я их хочу распилить по длине моей печки котла твердотопливного. И также, ой, зацепился. И также еще вот здесь у меня имеется часть досок, которые нужно тоже распилить. Не знаю, видно, не видно. Вот эти вот длинные доски. Их тоже надо распилить. Качельку жалко, вот я не доделал. Надо будет, так-то она готова, надо забетонировать, скорее всего, вот эти вот штуки, столбы, и повесить саму качель. Ну качель, просто время вообще нету делать качель, нужно как-то выбрать какие-нибудь. Ну, я в этом году уже, наверное, не буду делать качели, наверное, уже на следующий год оставлю. Ну, все, вот маленько поработали, и... Теперь нам нужно будет посолить рыбку, ой, о, коптить рыбку. Рыбка у нас вот здесь находится. Распаковываем. Так, для копчения нам понадобится, для копчения нам понадобится сама рыба, соль, сахар и щепа. Щеп, щепу я, к сожалению, не принес, но щепа, понятно, что она засыпается в ящик для, для коптилки, для коптильни, ящик для копчения и уже с ним коптится. Сахар нужен, покажу для чего. Может быть не все так делают, может это я так делаю. Но кто-то мне сказал, что надо сахар сыпать в щепу. А, нет, щепу я принес, вот она здесь находится, в копеечке. В общем, вот она, видно ее. Так, ну вот, ребят, получается, я ее почистил. Она чистенькая вся. Вот сейчас нам нужно будет ее посолить. И пока она просаливается, мы ее оставим на некоторое время солиться. И в это время мы разведем костер, подготовим коптильню. И вложим ее именно в коптильню. И там она будет лежать, ждать. Пока разожжется костер, огонь, огонь я развожу прямо в своем мангале и на мангал ставлю прям коптилку и все. Сейчас мы немножко подсолим. Вот здесь вот я уже говорил развожу прямо в мангале. Растапливаю яичными ячейками. Кстати, вообще прикольно. Мне посоветовал тесть. Вот так вот. Они очень хорошо растапливаются. Твердотопливный котел тоже ими растапливаю. Очень отлично ими разжигается. Сейчас дровишек сюда набросаем. Вот этих всяких. Разожжем. А, еще нужно будет замочить обязательно щепу, чтобы она быстро не сгорела в коптилке. Все, и посыпаем теперь сахаром немножко. Сахара 2 столовых ложки. Делается это для того, чтобы рыбка была немножко золотистой. Она, конечно, и так будет золотистой от щепы, но такой цвет какой-то у нее очень красиво получается. И теперь ставим поддончик. Поддончик, кстати, я сам сделал. Это из нержавейки. Его ставим оставим собственную сюда рыбку. Ну, пока рыбочка, вот эта вот наша рыбка пока солится, просаливается. Еще пока рано коптить. Мы недавно покушали. Я подготовил уже рыбку. То есть, пока она сейчас солится немного, я сейчас буду Сейчас покажу, что буду делать. Есть у меня подсобочка. У меня вот тут стоит пустая коробка из-под торцовочной пилы. Мне нужно сейчас будет ее вытащить. Пустую коробку и выбросить. Она не нужна. И на это место я, видимо, буду укладывать. Ну, не знаю, посмотрим сейчас. Пойдемте, покажу. Мне нужно будет уложить, переместить бассейн наш. Он у нас находится в котельной. Холодно уже на улице, так. То есть вот этот бассейн, который мы купили, мы еще ни разу его не стали. Мы его купили в конце лета. Вот я хочу все э, комплектующие, которые, ну то есть все у этого бассейна, кроме самого материала, убрать на улицу, а материала ставить здесь в котельной, чтобы он был в плюсовой температуре. Поэтому сейчас я вытаскиваю все коробки которые могут храниться зимой в минусовой температуре и уношу их куда-то в подсобное помещение а сам материал бассейна оставляю здесь в котельной так что приступаем делаем пока вот этим вот этой работой занимаемся, как только перенесем сразу будем коптить рыбку понеслась сейчас покажу нашел я местечко им все здесь будут они лежать здесь нету ни, ни влаги ничего Снег, снега нету будут здесь находиться все двигаемся дальше Кстати, между прочим, если я не ошибаюсь, можно даже вот этот материал хранить на холоде, но я не буду этого делать, потому что неизвестно. А, вдруг тут какие-то мышки забегут, погрызут его и все, вот наш бассейн весь. Так что я его уберу либо в котельную, либо в дом куда-нибудь, посмотрим. Так, что у нас еще-то осталось? Вроде бы я все убрал, сейчас посмотрим. Так, вот коробка, такая здоровая, 15 кубов воды, вообще. Купили, шли-шли, в 11 часов вечера в Ленте ходили, увидели этот бассейн и купили за 22 тысячи рублей. А стоил он 53 что-то. Вот сразу сколько места освободилось у меня. Вот это сейчас все хотя бы сюда пододвину вот эти коробки у меня тоже уберутся это стабилизаторы у меня они пойдут у меня на стену вот сюда под электричество раз-два-три на каждую фазу по стабилизатору будет с ней посолилась немножко он сок дала рассольчик я думаю что наверное уже можно сейчас ее уложим вот сюда растопим мангал и будем коптить ну что открываем вот да. такая вот красота пульда вилочку пожалуйста одну дай пожалуйста, пожалуйста. А, второй, да, все готово там внизу еще один слой да. <му> вот такая вот золотистая рыбка получилась Сейчас будем ее кушать. Горячего копчения. Шипит, да, и пахнет вкусно. Какая вкуснота, ребята. Всем приятного аппетита. Ну вот и все, ребят. День подходит к завершению. Что-то я подустал сегодня так немножко. Вот, покушали мы рыбку. Супруга приготовила в духовочке жареную картошечку. Такую очень было вкусно. Вот, а вам хочу сказать большое вам спасибо, что вы со мной, что вы смотрите меня. Хочу пожелать вам здоровья и всего хорошего. И на сегодня. Пока!